даже пробовать не надо отстой это отстойнейший ресторан Просто отстойнейший это полный отстой. Нет, не очень они еще и обмануть хотели вообще не на государ полное говно не отстой Кинаются. Идем на лодке. Вот уже 6 лет мы живем в Испании, в 15 километрах от моря, а на пляж выбирались за это время раз, наверное, 10, не больше. Я сегодня решил вытащить семью на морскую прогулку. Мы арендовали небольшую моторную лодку на 4 часа всего, и собираемся прошвырнуться вдоль берега. А вот по завершении прогулки попробуем посетить один очень популярный в здешних колеях ресторан. Я поделюсь впечатлениями от тамошней кухни. Ресторан достаточно большой, находится прямо на окраине города. Там всегда толпа народа, куча машин на парковке рядом. Какое-то, короче, очень такое пафосное заведение, судя по всему. Очень интересно, как там кормят. Итак, мы взяли лодку на 4 часа заплатили за это 240 евро и еще нужно будет заплатить за бензин, который мы потратили сходили мы, успели за 3 часа и 15 минут, мы сейчас на лодке дошли на 15 километров от Марины дошли до местечка Портечоль, который он показал и возвращаемся сейчас обратно конечно, недолго, нам повезло с погодой солнца нет, оно в облаках, в дымке, не жарко вода Сегодня 8 июля. Вода, наверное, 23-24 градуса, такая бодрит, хорошенькая. Ходить вдоль берега за 4 часа, я вам скажу, ну не очень интересно. Благо, пошли в то место, где я занимался раньше подводной охотой. Ну, скучновато. Это, конечно, не Хорватия, где целая куча старовов каких-то, там, каких там езде походить. А здесь такой пустынный берег, правда, симпатично выглядящий. Какие-то такие скалы, пещеры и прочее. Вот. А сейчас мы попробуем а, пойти в ресторанчик, не знаю, что опустится, чтобы сначала не заказывай предварительно. Так, ну мы в ресторане «Касса предъявится». Это, по слухам, очень хороший ресторан. Я здесь буду трескать отбивну. Нет, не отбивну. Стейк, Стейк горячий трескать. 700 грамм в меню и запивать. Сейчас увидим. Ну, а что остались, как я как-то покажу. Красота. сейчас я тоже попробую это белая спаржа вот она такая вот С соусом каллиоли и со вкусом сейчас скажем какой вкус Она чрезмерно переварена. Абсолютно какая, абсолютно никакая. А, нет, здесь не олеоли. Здесь майонез какой-то достаточно острый. Олеоли вот здесь, наверное. Вот, здесь вот. вот это просто майонез с большим количеством лимона. А, а второй вообще кичунес по вкусу. Не, ребят, это какая-то туристическая порнография. Нет, есть можно, но нет. Закуска Касса Фриверико меня разочаровала, что очень простенько. Придется, наверное, от расстройства еще один бокальчик пивка заказать. Пива тоже не сольного. Целая куча самых разных сайтов, этот ресторан указывается как очень популярный испанский. Действительно, он достаточно большой. Сюда съезжается огромная куча испанского люда. Прилично одетых. А туристов здесь как-то мало, потому что он находится не в туристической зоне, а немножечко дальше. Так, и здесь удобная парковка. Это немаловажно. Касса Фредерика. Но это не реклама, потому что я пока еще не определился с качеством здесь еды. Готов к потреблению стейка. Так, вот она, парияда, то есть рыбные сорти, приготовленные на гриле. Это у нас каракатица. это всякие креветки и рачки, вот эти вот, рыбка, еще рыбка и мидии. Даже я... я... Это даже пробовать не надо, жутко пересушенный кусок мяса. Безобразно. Безобразно. Это -за заклеенное место, бантов много, а результат отстой. Вот вы серьезно. Это вот так вот должен выглядеть стейк. Take... Это порнография. Смотрите. Блин, подметка. Охренеть. Безобразно обжаренный, безобразно. Это даже не велдан. Well это какая кремация. И горчицы намазали здесь на стол. Вот, скажи. Ему невкусно, видите, невкусно. Сухо и даже не знаю, практически черная все. Как можно так попить, стрелять и не Короче, мой вывод. Это отстойнейший ресторан. Просто отстойнейший. Знаете, я пока в России жил, атался в командировке регулярно, э, из севера. Сейчас новый Рингу. Так вот, в есть такой, может быть, уже был, не знаю, по крайней мере, в понтовых называется золотой Ленгоя. Я туда пришел какую-то поужинать и заказал Муксуна. Муксуна, если кто не знает, это очень-очень жирная такая северная рыба. Это настолько жирная рыба, что муксун у того копчения, -то если бы завернул просто бумагу, то бумага пропитывается маслом так, что его можно выжимать и сдобродовать у нее рыбы жир. То есть жутко жирная. Так вот, я пришел сюда и говорю, можно муксуна. Вот. А у них там муксун запеченный под майонезом. Я говорю, без майонеза. Она охренеть такая жирная. Сухо же будет, сказали мне Я говорю, не будет Просто запеките мне его и все Вот мне принесли Буквально обугленного высушенного в ноль этого мусуна. То есть, он был, его можно было ломать от колена сухую волну. Я, тебя Я не знаю, как вытопили, как они умудрились вытопить из мусуна, весь жир, они смогли это делать. Так вот здесь стейк. Стейк, мать его, 700 грамм мяса. Вот этих 700 граммов осталось едва ли 300. Выжили все соки, высушили вкусный. Он сухой, как не знаю, чьи ну, я вот только-только новый звук оставил. Опять на пять ресторанов даже сгрызть невозможно. Это полный ад. Короче, я много ресторанов в нашем регионе посетил. Пока, пока. Единственный ресторан, где можно есть стейки находится недалеко от <соединяем> как он называется <соединяем> <соединяем> кораллипата да он называется коралльный пата я ссылочку под видео оставлю на него вот там можно заказывать мясо там можно заказывать только мясо ничего другого ни курочек ни деплят ни кроликов они умеют жарить стейки приходите вас обязательно спросят, какой прожарки и они сделают стек для этой прожарки все это недорого Туристы этот ресторан не посещают, потому что он находится в такой живе мира, такой просто мимо этого ресторана можно проезжать год, как это делал я, и не знать, что там есть в ресторан. Кажите, за мясом туда, если приедете на этот день. Вот. А я буду свое разочарование закрывать побивать. Да, и я попробую и приеду, то есть креветки тоже будут быть Это просто какой-то шиза какая-то здесь не сушить суп, густо. У него камера там э, стоит специально для сушки, и он все будет сушить, или чем готовить, не знаю. Короче, я просто раздражение невероятное. С тексту 19 евро, 19 евро за сухой кусок вот, сушеного мяса. Ужас. Короче, они еще и обмануть хотели. Притащили счет, э, включив дополнительную кружку пива сюда, блин, И э, хлеб с Алиолей, которого мы не заказывали. Короче, вообще не на 8 Полное говно не встало. Отстой. Вырубай.